всем привет дорогие друзья сейчас маленькое срочное видео коротенькое для вас проект MetaFluence будет потом полноценное видео с полноценным обзором запускается совсем совсем скоро и что мы имеем посмотрите кто у нас инкубаторы у нас инкубаторы такие как блюзила бсц под и NFT launch как бы я уже ранее снимал Проекты, которые были инкубированы на данных платформах. И как вы знаете, что у нас потом после этого было Мега Иксы. Дата у нас IDU 24 числа. Поэтому, я не знаю, изучите данный проект вдоль поперек, подготовьтесь. Потому что я также сделаю полноценное видео, потому что здесь можно будет поднять очень-очень хорошие бабки. Здесь это будет очень-очень крутая платформа. Даже немного пройдемся по данным твиттерам как Блюзила имеет уже 339 тысяч, БСЦ по 300 плюс тысяч, метовый под 172к, и получается NFT лаунч, ну, 90к. Поэтому, что мы делаем? Быстренько залетаем, ссылочки в описании изучаем. Скоро будет полноценный видеообзор. Поэтому, как говорится, небольшая для вас новость, чтобы вы успели на самый-самый старт данного проекта. На этом у меня все. Поддержите видео лайком, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!